Во имя Отца и святых и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с сегодняшним, сегодняшней Вселенной Родийской субботы, первые в этом году мы сегодня собрались для того, чтобы упомянуть своих супших, знаемых, близких, родных. Вот. К сожалению, для многих из наших соотечественников, наших единоверцев. Это, такие дни являются и творениями, вот так вот, когда поминают. То есть не поминают люди утром, вечером своих близких, не поминают своих домашних молитв, не имеют домашних молитв. Забываем о том, что век поминовения очень короткий. Что такое Вселенская Родительская Суббота? Это когда мы молимся за всех православных христиан, вот вся церковь собралась вместе, единогласно, вот вместе молятся за всех усовших, даже без имен. Тех, кого мы знаем, помним, упоминаем по именам. Но при этом приминаем сегодня абсолютно всех. Всех, кто был ранее, кто был, ушел ко Господу раньше, всех православных христиан. Век применовения, братья и сестры, очень короткий. В записках ваших нет наших прабабушек и прапрадедушек. Если у кого-то вдруг есть это есть случай, давайте копыта дальше еще на одном Их нет уже. Они для нам не знакомы. Мы не знаем, как они жили. Мы не знаем их имен. И вот и наше поминовение будет такое же. Мы уйдем из этой жизни. И пока кто-то нас помнит, соответственно, нас будут поминать. Примерно сто лет. Сто лет нас поминают, а потом нет. Потом только Вселенская Родительская Суббота. Вот почему важны эти дни. Но и важны наши молитвы тоже. Потому что в оставшееся время наше поминовение будет заключаться вот этими вот днями, когда Церковь собирается для того, чтобы поменять всех усопших. Очень важно, когда мы собираемся направить могилку, например, идем к близким. А многие это делают, даже которые не читают э, молитву там утренний вечер. Но на могилку идут в такой день, готовят ее, почищают ее там что-то, убирают. Ну, возьмите с собой вместе с лопаткой молитвы слов. Возьмите псалдейш с собой, с лопаткой вместе. Помолитесь, прочитайте молитвы, помените своих усопших. Вспомните их. Это день поминовения день воспоминания, мы вспоминаем перед Богом, просим за них, какие-то э, ображения подаем. Но некоторые думают, зачем? Что изменится? много изменится. Очень много изменится. Потому что наша молитва перед Богом не остается бесплода ни одна. Но та же самая маленькая. Слава тебе, Господи, говоримая, когда что-то происходит в нашей жизни. То есть это благодарственная молитва Господи помилуй, говоримое что-то случается у нас. Это уже некая просительная молитва. Прости Господи, говорим, когда что-то не так сделали. Это покаянная молитва. Вроде два слова каждый раз, а уже молитва. Не забывайте нужно про эту молитву, братья и сестры. Мы, когда когда человек уходит из этого мира, для него здесь, лично для него все заканчивается. Но не заканчивается в его жизни. И уходит он, как правило, в наше время, и в прежнее тоже было, но особенно в наше время, с кучей неоконченных духовных дел. Но не готов был человек. Не подготовился он к своей загробной жизни. Не исповедовался регулярно, не причащался. Не было у него последней исповеди, не было последнего причастия. Ничего этого не было. И вот именно такой человек очень нуждается в этом. Я знаете, знал, знаю немало случаев, когда человек в храм редко ходил. Но вот когда ближе к смерти стало, раз и родственники позвали этого священника, и сам он захотел это. И было у него все это последнее смертное приготовление. Господь знает, кому, соответственно, дать такую возможность, имеет христианскую кончину. Но кто-то ее не сподобливается. Но в этом случае очень важна наша молитва. Ведь душа человеческая не имеет постоянного места до страшного суда. Вот когда-то наступит последний день, мы скоро будем вспоминать это, о страшном Суде, будет у нас неделя специальная об этом буду говорить, наступит это, это когда все человечество перестанет существовать в том виде, в каком оно сейчас есть. Конец Земли наступит, не будет этого мира. Когда это будет, никто этого не знает. Можно только догадываться, говорить, но это бесплодные все догадки, потому что ну, много столетий. Об этом предположении высказывали разные уважаемые нам святые отцы, но этого пока еще все равно не произошло. Мы не знаем, когда Господь прямо сказал своему человеку, не ваше время разумевать времена и леты». Но тем не менее, душу определяет Господь в какое-то место. У, каждого, у каждой души бывает на сороковой день частности. И Господь определяет, в каком месте будет, наконец, душа. И вот наша молитва позволяет как бы так, переместиться ей в более удобное место, более светлое, поближе к Богу, Постепенно, чуть-чуть меняя, тот самый духовный депозит, который мы потихонечку откладываем, откладываем с этих молитв. Они улучшают состояние душ наших близких. И поэтому наши молитвы очень важны. Они не бывают бесплодны. Не нужно недооценивать свою деление молитву. Не нужно думать, что здесь в храме мы можем взять, прийти, помолиться. Наша молитва очень важна еще и потому, что у нас есть родственная связь с теми, которых которыми мы молимся, с которых у нас мы приносим эту молитву. Очень важно вот эту связь сохранять. Ведь когда-то мы все увидимся, наверное, нам приятно будет услышать от них. Я тебе так благодарен за то, что ты молился обо мне. И напротив, наверное, будет услышать горький упрек о том, что как же так? Мы же с тобой были знакомы, мы с тобой были друзья, или сестры, или еще что-то там. Или покажет один сын, как так? Я все тебе отдал, а ты за меня даже не молился. Такой упрек будет очень-очень горький, и сложно что-то будет исправить в такой момент. Поэтому, братья и сестры, не забывай, молимся о наших близких, молимся о наших знаемых вот у нас, помимо родственников, наших помянников, нередко бывают люди, которые просто нам близки, нам знакомы. Вот они уже ушли из жизни, мы их поминаем. Как о здравии такие люди есть, так и о тоже. Не забываем, наша молитва перед Богом не бывает бесплохой. И Господь помилует и спасет душу усопших, и нас не оставит без своего участия. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.